А с вами Ярик и сегодня это Майнкрафт Выживание третья серия Итак, расскажу, чего мы добились в прошлой серии В прошлой серии мы приручили волка, добыть железка, нас взорвал крипер и мы прописали геймрулки по инвентаре True. Теперь у меня я, у меня на другом месте был спаван point, так что если вы не против, я его поставлю здесь только не пинайте меня то, что я пользуюсь читами. Это все ради нашего же блага. Спавен-пойнт. Итак, мы приручили волка еще в той серии. Ну-ка. Эх ты, балбес. Итак, пойдемте на Рубин дров, потому что... У нас уже больше нет. Вот это вот свалившееся. И пенек тоже срубим. О! Одна-одна. Блин, могли бы скрафтить удочку. Покормить его рыбкой. Короче, добываем дерево. Делаем из него вот эти хрени. И погнали домой. У нас есть песочек, надо сделать окна. Так, у нас 7 песочка есть. Закидываем последний уголочек. Так, сделаем дверь, и я его отпущу. Так. Дверь, дверь, дверь, дверь. Вот, получилась дверь. Нифига себе я умело поставил. Я так не умел раньше. Так, теперь крафчу сундук и в него складываю все барахло. Мне не нужно вот это, мне не нужны дверьки и все, в принципе, остальное всем не нужно. Так, четверти стекла, норм, да блин. Так, давайте здесь вырубим три э, блока. Так, у нас одно стекло останется. Так. В общем. И все. У нас есть еще четыре стекла. И я пока ничего с ним не хочу делать. В шахту мы пойдем потом. А я хочу за красителями, чтобы покрасить нашу... Чтобы покрасить ободок нашему волку. А вы что думали? Я его хочу покрасить? Ошибаетесь. Ну, тут есть белый краситель, который мне вообще не нужен. Так, можем желтый краситель взять. Здесь желтый краситель. Ну, тут, в принципе, других больше не встречается. Желтый краситель из забиванчика. Э, а что из него нельзя сделать краситель? Очень странно. Ладно, оставлю. Так, давайте попробуем найти красный краситель. Бежим, бежим, бежим, бежим. Я надеюсь, я розочку найду. Смотрите, еще один волк. Давайте еще одного приручим. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Не вышло. Да и ну тебе. Дурацкий волк. Видимо, подземное озеро. Бежим, бежим, бежим на поиски приключений. Ведь нам не хватает приключений на нашу задницу. У меня хоть какой-нибудь был краситель. Я вижу тростник. мы его забираем. Ой, я вижу там еще тростник. И еще. Ммм, с здесь нет. Оп, тростничок. Съели как будто. Давайте постараемся не спешить. Я вижу коровки. Можно будет стейки сделать. Но это когда мы соберем тростник. Соберем тростник и потом примемся за стейки. У нас уже 17 тростников, хм, неплохо. Так, я думаю, нам надо будет, когда мы вернемся домой, сделать меч нормальный. И если мы сможем, то сделаем кожаную броню. И я вижу красный краситель. Так, у меня есть коровка. И еще хочу себе стейк. Кстати, я знаю, что синий краситель это лазурит. Ну это маг. Я знаю, это не роза, это маг. Из него делается краситель? Да, из него делается краситель. Отлично. Так, пропишу килл. Ну, что так долго... Итак, отпустим уже нашего волка и побегай, побегай. У него и есть красный ошейник. Нахрена я тогда бегал? А ну иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, говорю. Ты дурак. Иди сюда, говорю. Иди, иди, иди, иди. Давай, давай, давай, давай. Иди на свое место. Иди. Вот только бы туда не пошел. Вот. Сиди здесь. Перестань проявлять интерес ко всему. Неугомонный пес. Зря я его освободил. Наконец-то! Блин, у нас 4 осталось уголька. Надо пойти его добыть. Так, песик, я тебе скорбалю курочку. И у него и так цвет красный. Так, пойти ли мне с волком. Ну, пошли с тобой. Пошли, пошли, пошли. Только шанс, что он затеряется огромный. Пошли. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Так, ребята, извините, но я себе выдаю. Э, это как? Не помню, что. Гиф, собачка, пия. Э, мне нужен поводок. Короче, ребят, наплевать Погнали за углем У нас его мало Песик, идешь? Идешь, идешь Это мой хороший Так, я помню, я где-то здесь видел уголь Уголь Это хорошее дело Пошли, пошли, пошли Не отставай Не отставай Вот, уголь я выношу вот уголь. Так, давайте попробуем одну ночь не спать, но на всякий случай, если мы встретим жестких мобов, то я на всякий случай скрафчу себе железный меч. А защиту мне не очень хочется крафтить. Ну вот, один с норм. А где песик? Эй, ты где? Песик, песик, песик. Где? А вон он бегает. Идешь? Идет, идет. Надо от него отбежать, чтобы он старался прям за мной идти. Давай. Где-то. Сиди сидит тут, а я закрываю дверь. Все, песик сидит, уголь есть. Закидываем уголь. Так, и сделаю себе факелов, хотя... Да, лучше сделаю себе факелов. 8 штучек, у меня 14 факелов осталось. Ладно, я в шахту, а песика с собой не беру, его могут убить. Так, я надеюсь, здесь никто не заспавнился. О, железо. Здрасте. Привет, железка. Так, там ничего нет. Два железа. Ну, как раз на меч добыли себе. О! Так, привет. Пошли отсюда, Гады. Так, еще нам надо угля на перекладку этого железа. Так что берем еще два угля и делаем себе мост, потому что, ну здесь ты издеваешься? Ничего себе? Сколько там было зомби? Офигеть! А откуда? Откуда на меня зомби напал? Как? А, на меня оттуда пришел зомби. Ой, здесь есть мои мозги. О, залежу угля, отлично. Если что, сбегаем. Тупик. Ладно, залежу угля пока трогать не будем. Пусть отстоится. О, еще железо. Слушайте, отличный день. чтобы побольше было железа, я бы назвал эту серию «Железный день». Мы, кстати, скоро сможем голема, наверное, скрафтить. Но это будет очень сложно. Нам еще тыковки нужны. Ну, копай. Так, это место не изученное, так что здесь надо быть поаккуратней. О! Еще железо. Отлично. Да, железка все же сегодня много. Я вам признаюсь. Мне, наверное, даже кирки не хватит. Ну, по-моему, я с собой вторую нашел. Нет. Вторую я с собой не нашел. Я надеюсь, тут не будет ведьм или типа этого. О, еще железо. Соберем его. Не бывает железа лишним. Ну, здесь тоже тупик. Печально, но здесь тоже тупик. Здесь ночь. Надо спать. Так, ребят. Мы скрафтим себе меч. И не будем бояться ничего. Потому что железа у нас реально много. Может даже броню скрафтим. Дерево закончилось. Окей, у меня были палочки. Палочек нет. Говно. Пошли рубить. Здрасте. Здрасте. Морковка. Надо будет ее посадить. Так. Паучелла. Да, мы можем удочку скрафтить. Но нам опять же нужно дерево. Кто такой смелый меня стреляет? Фас! Фас, песик! О, с него лук выпал. Кстати, нормально, можем пострелять. Так, мы можем сделать удочку, я опять забыл про дерево, да блин, у нас дефицит дерева после того как мы построили дом, а у нас ведь было его завалить Ладно, этого на, это на первое время хватит. А, так я вот так поставил. Ну, я говняну поставил. па па па Я могу сделать розовый краситель. А лаймовый... а, а! мне нужен кактус и костная мука. А у меня есть костная мука разве? Да, у меня есть крупная мука. Смотрите, как прикольно. Палочки. Так, где, где, где? Да ладно, не хватает, что ли? Вот она. Удочка. Удочка, вот она. Вот она, сладость моя. Надеюсь, что-нибудь выловим нормальное. Хотя бы лук, что ли, выловить. А, смотрите, кто там еще плавает. Здрасте, мистер Зомбарь. А я порыбачить собрался. Ловим рыбу. Ти -ти, ребята, тихо. Поймали. <р SUSCRANICAL> Давай, что-нибудь броню какую-нибудь выловим сейчас, наверное. Или, скорее всего, я удашьлю и поймаю только рыбу. Это будет даже печально. Где же рыбка? Рыбка, ты где? Лососи поймал. Эх, не везет мне сегодня на какие-нибудь луки. Не везет, не везет. Везет мне только на рыбу. Ладно, потом еще порыбачим. Ну вот, в принципе, рыбу поймал. Пожалуйста, вот вам рыбка. 19 литков железа. Знаешь, я тебе лосось скормлю. Будешь жрать? Кушать будешь? Кушать будешь? Не будет. Ты меня бесишь. Иногда эта скотина меня бесит. Уйди из сундука. Это мой сундук. В стену, смотришь. О, отлично. Сем, наконец-то. Делаем, короче, меч себе. Подожди, у меня есть одуванчик. Неужели не делается желтого красителя? Я могу сделать пузырек, но я еще в ад не ходил, так что... Зачем? Деву каменную мотыгу. И ведро бы надо. Ведро, да. Ведро. Два железных блока могу, нехило. Так. Пошли садить. Я буду садить. Вот. Где я буду садить? Хороший вопрос. Ну, вот здесь примерно. Сажу морковку. Картошку я, видимо, съел. Короче, тема такая. Сами не собираем. Хорошо, что здесь рядом водичка. Ну вот, в принципе, мы сделали. Осталось только саженец пересадить. И сделать ограду. Идем делать ограду. У нас еще 28 досок. Так, как здесь делается заборчик? Ага, понял. Мне нужны палочки и доски. Я делаю калитку. И мне нужен еще забор. Сосновый забор. Так, мы еще броньку как-нибудь сделаем. Что, ребят, у меня 20-го слитка железа. Нехило. Так, так, так. Я пока что так сделаю, а потом ворота сделаю. Логично. И, блин, мне не хватает. А, нет, как раз. На ворота. Ворота я, пожалуй, сделаю здесь. Как бы доступ к, да, к огороду. Так. Кстати. И все. Теперь. Издеваешься, что ли? Все. Теперь никакой зомби не затопчет мой огород. Так, и нам надо было пособирать пшена. Мне там как раз три на хлеб сойдет. Давай, пшено. Где же здесь Пшено. Два семена. Третья, да. Четвертая. Здесь не выпало. Выпало. Не выпало, не выпало. Не выпало. Не выпало. Ладно, четыре семена. Неплохо. Пошли посадим. И пусть растет наша пшеничка. И на этом, наверное, закончу серию. Так. И одна осталась. Так, теперь постараемся не спать. Сделаю себе... Постараюсь почти функцию брони сделать. Нагрудник. Это... Это... И нам двух слитков не хватило на фулксет. Вот как бы мы уже в железной броне. Хотя нам бы хватило. Могло бы хватить. Так, ну ребят, как я и договаривался с вами, постараемся одну ночь не спать. Вижу, там паукан уже заспавнился. Если будут прям жесткие мобы, то мы достанем железный меч. Так. Ждем, пока кто-нибудь заспавнится. Вон там еще я вижу здрасте а видимо меня увидел злой они же ночью злые крипер заспавнился так здесь надо лук надо будет реально как-нибудь лук сделать мне как раз три я сделаю еще палочки У меня есть дерево. У меня нет дерева. Капздец. У меня нет дерева. Короче, ребят, я сплю. Я так не могу. Сплю. Так, а теперь как-нибудь справлюсь. С монстрами. Здрасте. Это мой дом. Папапапа. Так, здесь был крипер А они не говорят Значит, крипер где-то сохранился Привет, полкан Джак, он меня обошел У нас почти фулл сет железной брони Нам не хватает чуть-чуть Если бы я не крафтил вот это сраное ведро Теперь у меня уже есть железный меч Готовьтесь, горы На самом деле нет Мне надо еще прокопаться Я уже уголек нашел. Это не пригодится. У меня угля мало. Я все в печку сую. У меня с углем плохо. Ну ладно, сейчас, наверное, добудем уголь и будем заканчивать, ребята. Потому что, ну посмотрите на Лабзен. Как он много уже заснял. О, здесь целый зал уже. Ну, гад, иди сюда. Съел. Так, там ничего нет. Там ничего нет. Залежу угля, кстати. Ну, а на этом мы добудем в следующей серии. Ну, а на этом все. Всем пока-пока-пока и удачи!